Всем привет, меня зовут Евгений Воронюк и в этом, в этом коротком видео я хочу вам рассказать можно ли заработать на бирже Freelance.org в 2022 году Давайте разберемся с вами Я вам буду говорить о том, что если вы только прошли регистрацию и вы еще новичок давайте посмотрим конкуренцию, вот какие заказы и какое количество заказов по вашей тематике есть на бирже Итак, смотрим, например, вы дизайнер Мы выбираем раздел логотипы вы выбираем уровень продавца. Вы новичок. Выбираем, новичок или выше. И смотрим. Вот у нас есть список услуг, которые предоставляют новички такие же, как и вы. Есть превью, есть есть заголовок их услуги также есть никнеймы кто что делает да вот и мы видим что их большое количество вот можно долго долго листать их очень много да показать еще и так далее но важно понимать что вас тут таких много конкуренция большая поэтому вам чтобы получить первый заказ после регистрации возможно понадобится 2-3 месяца но в всяком случае мне было столько понадобилось чтобы взять первый заказ после регистрации но это было 6 лет назад и была гораздо меньше конкуренция. Теперь, чтобы понять, есть ли заказы по вашей нише, мы заходим на биржу. Заходим на биржу, и мы выбираем с вами раздел. У меня стоят рубрики «Любимые». Мы берем все рубрики. И вот выбираем «Дизайн». «Дизайн». Например, Например, вот берем, да, у нас по дизайну 104 заказа есть, которые заказчики разместили на бирже. Но важно понимать, что не все заказчики размещают свои проекты на бирже. Как делал, например, я. Я когда я себе искал юриста по одному проекту, я нажимал сюда бизнес и жизнь. Я потом нажимал, вот нажимал ЮР услуги. Выбирал. Да, вот и то, что мне надо, например. Да, вот интернет право я выбирал. Э, э, ты потом тут э, э, ты потом тут уже искал исполнителя по своей теме, которая мне нужна была. Вот, ты э, я уже писал напрямую исполнителю, не заходя на биржу и не публикуя проект на бирже. Поэтому то, что на бирже пишется 104 проекта по дизайну э, но ну, это можно умножить я думаю на 2, на 3, потому что ну гораздо больше будет проектов э, к во-первых кворк очень хорошо ранжируется в яндексе и есть э, допустим название корков например создам логотип допустим да, создам логотип и э, э, э, Некоторые кворки, которые хорошо вот, ранжируются в самом кворке, они также хорошо ранжируются в, э, в поиске Яндекса. Поэтому люди чаще переходят еще с Яндекса к вам сразу на кворк, на вашу услугу. Ну вот, э, допустим, выберем логотип и брендинг. Вот, есть 17 заказов. Важен еще момент на бирже. Если написан желаемый бюджет до 500, Важно понимать, что заказчик не может поставить меньше этой суммы, так как минимальная сделка на бирже 500 рублей. Вот, поэтому э, это эти тут написано 500 рублей, не надо вот, обращать внимание, что это очень мало и так далее. Как правило, заказчики пишут 500 рублей, э, э, они пишут 500 рублей, им люди оставляют заявки и уже, допустим, в личных сообщениях вы с ними мы okay. вот обсуждаете конечный бюджет и срок этой работы. И вот, допустим, самый первый, да, э, э, сам первый проект, логотип, отрисовка в, в 2D картинки нужно нарисовать попугай злого с бицепсом кин-надпись, кин шаблоны скину в ЛС. На этот проект подали заявку 17 человек, то есть вы понимаете, да, что конкуренция тут есть. Вот если мы берем проект «Поменять цвет логотипа», во-первых, бюджет до 1000 рублей, само задание не особо сложное, на него подали заявку 90 человек. Но есть еще один момент другой, что есть заказчики, вот допустим мы видим, да, Ксения Карпова, она на бирже сделала 18 проектов. 18, но нанято из них только 67% проектов из, из, из этих 18, она, она выбрала исполнителя. А, да потом, то да важно также еще понимать следующую вещь, что вам сперва заказ крупный, ни один заказчик сразу не отдаст, так как у вас не будет отзыва и рейтинга. Поэтому вы можете после регистрации создать одну-две услуги, э, оставлять активно свои заявки на бирже. Как это делается, мы с вами мы рассмотрим видео. Мы с вами, мы с вами рассмотрим эту тему в следующем видео. Поэтому Поэтому э, подписывайтесь на канал, здесь будет еще очень много интересного по Кворку и не только по заработку в интернете. Подписывайтесь, оставляйте комментарии и э, вы можете пройти регистрацию на бирже Freelance Accord по моей реферальной ссылке, э, которая будет в описании этого видео. Всем пока, удачи, всего доброго!